Намасте, дорогие мои, здесь читаю карту Тарос, любовь для тебя, тема сегодняшнего общего расклада, кто мы друг для друга. Перед вами будет четыре варианта из камушков, так что выбирайте по своей интуиции любой один из них. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто нас загадал первый вариант, то давайте посмотрим, кто мы друг для друга, да? У нас кто, кто мужчина для женщины, и кто, кто женщина для мужчины. Соответственно, здесь он для нее, для нее этот человек такой навес золота, навес золота разрыв определенных шаблонов этот человек с собой принес, либо унес, дорогие мои, это тоже как вариант такое возможно. То есть здесь у дамы либо разрушены отношения с этим молодым человеком, что я не исключаю, что все равно она его ценит как очень хороший опыт в своей жизни, который э, перенес ее во многом, во много вперед, либо как человек, который разрушил определенные стереотипы в жизни, то есть и привнес тем самым что-то новое в ее жизнь. То есть здесь мужчина немного как громовержец пришел, уверен. Победил я не исключаю, либо является для нее очень сильно значимым человеком, осознанно значимым человеком, хорошим шансом в жизни. А, возможно, какие-то присутствуют здесь изменения. Либо они присутствовали, соответственно, уже помимо, да, допустим, она ушла из-за из кого-то, из-за чего-то в кого-то и тому подобное. Это вот такие ситуации здесь, кстати, могут быть. да, Что здесь какое-то разрушение семьи, либо брака и тому подобное. Либо она разрушила отношения с этим человеком. Но все равно по итогу женщина здесь оценивает хорошо человека. Даже несмотря на... На такую некую башню, то я бы сказала значимый персонаж в ее жизни либо был, либо сейчас таким и является. То есть здесь у нас дамы такие интересные тоже. Поэтому значимый, интересный персонаж с кем можно пообщаться, интересно и тому подобное. Но вот со стабильностью здесь что-то у кого-то похрамывает то ли у, у, э, на пути у этих двух людей. Анатолию, у этого молодого человека, я не исключаю. Поэтому давайте дальше: кто она для него? У меня был комментарий, а, по, а поподробнее можно ли? Вот здесь, дорогие мои, когда вы будете читать сами такие ситуации, я посмотрю, как вы подробно будете все описывать. Я, я лично пришлите свои видео прям с подробностями, что в 9 числа, 1 января в затмении она что-то пришло, потому что здесь очень много ситуаций, и под каждую может происходить. Поэтому шестерочка мечи, кто она для него, звезда и десяточка, чаш. дорогие мои, а такие очень даже хорошая, значимая дама. Возможно, если вы общаетесь с этим человеком, я, ну, я вот думаю, что здесь общаются в любом случае, потому что достаточно, вы достаточно ценны, либо как мать ребенка если вы замужем, женатый и тому подобное, даже если вы развелись, то есть вы ценная личность в жизни, в вашей жизни с этим человеком, либо если вы как семья являетесь, то человек на самом деле в ус не дует, очень рад, очень счастлив, что у него здесь все происходит, потому что вы обогатели его жизнь на самом деле, здесь вы дали какую-то определенную стабильность, определенную цель в его жизни, в его существовании, то есть вот здесь как-то очень все хорошо, возможно она пути какие-то сложности человек от чего-то может как устал это я вижу но все-таки вы значимая личность если вы бывшая то да вы значимая личность но пожалуйста услышьте меня значимые личности здесь больше конечно же я хочу сказать о бывших женах которые есть дети в которых присутствовала либо семья либо присутствует семья потому что здесь десяточка чаш то есть здесь человек ценит эм, данную женщину как член своей семьи и тому подобное поэтому Дорогие мои, если ваш молодой человек говорит, что вы цены, правда, здесь на самом деле вы для человека являетесь ценным приобретением жизни. Поэтому, пожалуйста, не сомневайтесь в этом, даже если между вами какие-то сложности, непонятности, и при этом кто-то либо найти себя в профессиональной деятельности как-то сложновато, либо какие-то ссоры, дрязги, лязги происходят из-за денежно-финансовых тут ситуаций. То, что вы сейчас имеете, у кого-то какие-то проблемные мечты, какие-то трудно реализуемые, поэтому я подсмотрела еще, а, вообще какие здесь отношения. Но я бы сказала, что здесь да, люди, пожалуйста, вот если вы бывшая жена, то вы ценный. Человек, на самом деле и этот человек это осознает даже если пути ваши разошлись если вы сейчас с ним в отношениях составляете семью соответственно да человек считает вас ценным приобретением жизни и с помощью ваших взаимодействий с помощью вашей семьи с вашей ячейки общества человек достиг очень много высот то есть вот здесь я бы сказал я бы хотела подчеркнуть вот эту определенную значимость потому что это очень важно для этого человека именно финансовая стабильность и стабильность в семейных отношениях и вообще но если вы бывшая э, дама супруга у которых связывают дети то я прям сразу говорю вы правда ценный ценный ингредиент что именно там заботитесь ли о ком-то э, а заботитесь о ребенке то есть вы ценная дама и ценная женщина в этой жизни в любом случае то есть э, здесь может как оценка и ценности да то есть не, не в том, что я люблю ее прям до безграничности, мы бывшие друг к другу, если у кого какие-то не те отношения, не такие, какие, допустим, они хотели. Дорогие мои, здесь не смысл в большой любви, а смысл в ценности друг друга. Вот здесь позиция именно указывает на что и... Он ценен для нее, даже если что бы ни произошло, когда бы это ни произошло. То есть ценный человек. Если тут дети, соответственно, вы все равно в любом случае ценны через детей, через семью, через такие вещи. Даже и какие бы отношения. То есть здесь, возможно, что-то просто происходит, что-то не особо с кем-то кто-то договаривается, либо какие-то сложности в общении здесь может происходить, могут происходить, поэтому я а, это увидел. Но ваша ценность для него, для этого человека здесь присутствует. Я не скажу, там любит, любит, там вообще да, до сих пор. Кто любит, кто-то борется. Дорогие мои, здесь это я вижу. Но... Кто здесь не любит, кто здесь прочей розни, соответственно, просто как ценность. Да, она классная, да, было хорошо, но сейчас надо стремиться дальше и тому подобное. То есть вот давайте вот здесь вот именно такую подчеркнем, такую определенную вещь. Какую тайну он скрывает? А становитесь спонсором, и тогда вы, вы, дополнительно можно по теме расклада спрашивать. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Ценность тут людей безграничная, классная, здоровская. Поэтому давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас второй вариант выбрал? А, давайте, кто а, друг для друга? Тут, значит, кто он для нее? Здесь у нас четверочка. Четверочка жезлов, девяточка чаш и восьмерочка мечей дополнила этими всякими картами очень сильными интересными. Тут еще и семерка мечей. То есть этот человек для нее. Не то чтобы стабильный. Возможно, кто-то здесь очень долго о чем-то думает, долго о чем-то соображает. Возможно, здесь есть также неопределенности. Но он для нее маленький, либо достаточно такой отрезок времени, когда человек либо счастлив был, либо счастлив как бы до какого-то катастрофичного момента. Поэтому этот человек, ну, не то чтобы как любовник. Любовники тут, кстати, тоже могут быть, но все же с тем, с кем было очень хорошо. Но в свое время. В свое время. То есть, тот, в кого человек очень был сильно влюблен. То есть он для нее не, не то чтобы любимый человек, но, возможно, не особо оправдавший ее ожидания. Вот этот момент я вижу. Вот. Не, не исключаю здесь и сильную привязанность, то есть именно женскую привязанность к молодому человеку я не исключаю. То есть ну, я, не, я не говорю, что кто-то здесь помешался, не в этом суть, не в этом соль. Но он тот, кто подарил ей когда-то счастье, даже пускай мимолетное, даже пускай ну, не особо, особо как-то было выносимо на обозрение, То есть вот здесь мимолетное интересное счастье, либо то счастье, с кем очень хорошо, но сейчас, либо сейчас в данный момент реальные и нереальные сложности, происходят какие-то неприятные обманки, по мнению дамы, неприятные ощущения. То есть, вот здесь я бы сказала так: либо это как воспоминание определенное, когда-то что-то было хорошо, но дальше это не зашло, потому что много таких стопорящих карт, либо все же это когда-то счастье было хорошо мне с ним, но сейчас достаточно скрупулезное, проблемное что-то происходит. То есть, а хочется любви, хочется ласки. Я не исключаю, что человек мог дать импульс любви и ласки, но как продолжительный момент любить, холить или леять, вот это я здесь не думаю. По мнению а с женской стороны. То есть женщина не особо такой любимый здесь прям себя в данный момент, если у вас в данный момент отношения чувствует. Здесь более как-то любит саму себя и тому подобное. То есть вот здесь вот такой вариант поэтому это какой-то этот человек, да, мне с ним было когда-то хорошо, но м -м, никуда это как бы не заходит. Кстати, могут быть любовники, где неопределенность в отношениях присутствует и на, на, на достаточно большом количестве времени тоже может происходить, но все равно. То есть здесь я не вижу такого, ну, как бы злости либо какой-то неприятности нету здесь вот тут все довольны, вот как обманываться рад, вот здесь вот тоже. Даже если пускай мне девушки сейчас так тапками забросят, но здесь но ну, приятно же, здесь было приятно и хорошо с этим молодым человеком, либо приятно хорошо временами с этим молодым человеком, вот я бы тоже хотела это сказать. Давайте дальше. Но ну, куда-то что-то не идет, либо слишком что-то не ощущается, либо как-то мало чего-то в жизни с этим человеком, либо что-то не хватает, это я здесь вижу. Давайте дальше. Кто же она для него? Здесь, соответственно, стабильная, стабильная, стабильная женщина. Смотрите, вот здесь все-таки королева Пентакли, тройка мечей и пятерочка, ой, семерочка, чаш. Здесь, возможно, и бывшие. Здесь, возможно, также, что вы с человеком здесь могли расстаться. То есть человек осознает, что она какой-то индигредиент когда-то моего прошлого. Причем индигредиент такой мимолетного то есть вы как мимолетная дама для этого человека но при этом я бы хотела подчеркнуть что э, некий что здесь девушка может быть очень сильно подозрительная недоверчивая неспокойная также для этого молодого человека и сложно э, как-то взаимодействовать с этим человеком лично вот сейчас для него Сложно взаимодействовать с девушкой. Я и говорю: либо тут кризис полнейший, прям глубочайший, что может описывать такие карты, в принципе, что и здесь какое-то что-то не очень. И все пахнет стабильностью. <coughs> Также. Либо кто-то здесь на кого-то наседает, не исключая женскую сторону, но мужскую, прям присел, наседает, то кушаем мозги. Я не исключаю такие пары. Но это может как и бывшие. В которых было что-то мимолетное, что-то такое определенное, неопределенное, и пошли дальше. Поэтому здесь вы немножечко такой человек пессимистичный в, в его глазах. Либо вы просто показываете то, что вам что-то не нравится, этот человек осознает, что вам это не нравится, что вы несчастны с этим человеком. Либо все-таки у вас какие-то происходят между вами какие-то определенные ситуации, проблемы, которые привели, привели к каким-то последствиям, и я не исключаю каким-то либо плачевным ранее, либо сейчас что-то может назревать. Поэтому, дорогие мои, вот как-то так. Здесь я не то, чтобы ничего хорошего не увидела, но здесь, возможно, вы слишком, слишком акцентируйте на, на чем-то внимание. Вам нужна стабильность, я так понимаю, по такому сочетанию и королевы пен, пентаклей, до да четверка жезлов с девяткой чаш. То есть здесь девушке большей степени нужна определенная стабильность в чем-то интересном для нее. То есть не хватает какой-то прям огня в даме. И этого вот ощущения, той любви тоже не хватает. Это я вижу. А мужчина здесь немножечко, соответственно, воспроизводит для себя, что вашу какую-то некоторую наивность каких-то вопросов, что вы что-то не знаете, вы о чем-то говорите, но вы возможно ошибаетесь в каких-то вещах. Этот человек понимает, что вы ошибаетесь, но с вами поделать ничего не может. Также, нужно шесть шестерки жезлов и по повешенному. То есть, смотрите, если тут люди и, соответственно, у нас какие-то кризисные либо сложные ситуации, то есть человек мирится, мирится с этим, человек с этим смиряется, он понимает кто у него, с кем он засыпает и просыпается, но он старается этим смириться. Соответственно, вот, поэтому, если что, вот здесь какой-то такой момент. То, то есть, если что, кризис, либо бывший ну, Глубочайший кризис, где все недовольны чем-либо. Поэтому, дорогие мои, давайте вот как-то мы на сегодня как-то... Может, давайте советую спонсоры, спонсоры, давайте совет для него, для нее, ну мало ли как-то, может какие-то советики, специально вот если а, допустим он, да, закатал а она закатала может быть, кому-то что-то поможет как-то. Может, на ну, что-то обратить внимание, да, там. Если же хоть и хочется что-то исправить, то как-то, да, здесь печальненько. Давайте кому-то советики. А вдруг вот прям вот захотела что-то сделать, да? Тут либо ему, либо ей. Не надо что-то вот сделать, а что, не знаю, люди. Давайте советик для дамы. Для дамы, советик для дамы. И советик для мужчины. Для дамы, не бойтесь, пожалуйста, доверять, дорогие мои. Не бойтесь доверять, доверять. Я не говорю, что доверяйте всему всем миру, там, всем людям. да. Но если вас кто-то обманул когда-то, это не значит, что он должно повторяться. У вас по семерке мечей и по пажу жезлов. Возможно, здесь присутствуют какие-то, либо присутствовали какие-то вещи, какие-то обманы, которые как раз-таки человека могут немного напрягать в отношениях. И из-за этого человек не может получать достаточно Удовлетворение, потому что он не доверяет человеку. Здесь про доверие присутствует речь: вот, вот то есть, здесь двоечка кубков. Также у нас умеренности по рыцарю чаш, но рыцарь чаш, и под ним звезда и королева жезлов. Дорогие мои, вы точно знаете, чего вы хотите. Вот я бы хотела бы вам немножечко подсказать какие-то моменты. Обратите внимание на то, что вы хотите. Где ваше удовлетворение в жизни? Возможно, здесь подхрамывает карьера и хочется что-то воплотить. То есть не обязательно мужик в чем-то виноват, а возможно, ваши какие-то идеи, ваши мечты, они не особо реализовываются. И поэтому вы грустите и переносите свою какую-то негодование на партнера. Я не исключаю, что им партнер может быть как-то в этом замешан. Но все же, ваша жизнь и ваша это ответственность все-таки, поэтому, дорогие дамы, здесь возможно научиться доносить определенную информацию достаточно плодотворно для человека. Но все же обратите внимание на свою индивидуальность, на свою красоту, на то, как вы выглядите, на то, как вы общаетесь и как вы показываете, и что вы показываете партнеру. Обратите на это внимание. Кому-то обратите внимание на свою мечту, на свои желания и выполнять их. Идти к ним, если, соответственно, я так понимаю, вы не в отношениях. Но все-таки все надо делать в меру. И не надо нигде перетруждать и как-то перегружать. Поэтому я бы сказала, вот такой для девушкам советик. Давай для мужчин. Здесь у нас шестерка чаш, четверочка чаш, девяточка пентаклей, туз мечей, девяточка мечей. Так, прям подходим к галерее своих эм, побед в Доте, в Counter Strike, где угодно, к своей машине. И смотрим, что именно, в, эм, какие успехи вы достигли. Потому что здесь может быть такой момент, что человека, не то что это там связано с женщиной, не с женщиной, но вы оцениваете себя по достоинству мужчин. Вы оцениваете свои, свои достижения по, по достоинству, либо вы забыли уже того, чего вы достигли, и уже, в принципе, просто терроризируете себя, и приходится в депрессии быть и тому подобное. Потому что здесь именно совет по шестерке, чаш по четверке и по девятке, я бы сказала, говорить «да» жизни, говорить «да» возможностям, но смотреть и не бояться также на какие-то новые в жизни возможности, новые идеи, что-то привносить новое. В свою обыденную жизнь. Не бояться в каких-то степенях говорить какие-то вещи, то есть не молчать, а разговаривать и настраивать какой-то конструктивный диалог. Если женщина, то с дамой, если без дамы, то, соответственно, со всем окружением. Но говорить да, жизни не бояться того, что может произойти что-то. Поэтому здесь очень важно не бояться говорить, да, и смотреть на то, чего вы достигли, также верить в себя и в свои силы, что у вас все получится. Это тоже очень бы здесь, я бы сказала, важно это знать и с помощью этих знаний говорить все-таки жизни, да. Поэтому, дорогие мои, как-то вот так. И не заморачиваться лишний раз, мужчины. Не надо вам заморачивать. Заморачиваться вы больше, гораздо, чем нет, жили дам. Поэтому я увидела по этому варианту. Поэтому нашли друг друга, да? Поэтому спасибо вам. То, что вы были сегодня со мной. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто выбрал у нас третий вариант. Ну, давайте посмотрим, кто друг... Тут люди друг для друга. А, здесь у нас башни у дамы. Рыцарь мечей, десяточка, пентаклей. Возможно, здесь... Либо вот самое не вместе, и мне этого не надо. Я не хочу это все. Я не буду сюда идти. Мне сюда не надо. Вот здесь, дорогие мои. Это для, это вот кто он для неё. Мне сюда не надо, я ничего не хочу. Либо здесь совсем разрыв, либо там крупнейшая ссора, которая аж случилась, я не знаю, накануне-накануне, либо тут вообще закрытая всю тема, здесь бывшие. Могу предположить, что здесь и существует отношение. Ну вот знаешь, это прям по ниточке, вот здесь просто все держится на больших нитках, и они немного рвутся и прям вот с треском, потому что он для нее это тяжелое испытание в жизни, которое возможно принесло любовь и новой, брак и семью. Но все же это грубо, это порою сложно. Возможно, это просто оценка данных отношений, либо то, что прожито уже когда-то. Поэтому здесь он для нее это тяжелое, мощное испытание, трансформация аж до глубины души жизнь короче, если она с этим человеком, то есть дама с этим человеком общается, то там все на ниточках, прям на ниточках, а, аж, аж просто вот на нитках держится отношения либо она каких-то конкретных друг к другу взаимностей, но прям по ниточкам, правда? Кто она для него? Дорогие мои, я не исключаю, что вы какая-то очень сильно интересная дама, которая, возможно, не особо довольна в каких-то вещах. Вы, возможно, не знаете определенные меры в жизни, по мнению этого человека. Также не исключаю, что здесь могут, может присутствовать к вам определенное желание. Здесь может быть и такое, что бывшие именно хотят. Отношений хотят, ему нужны и тому подобное. Здесь, кстати, тоже может проиграться. Но вы для него тоже такой, не то что легкий человек, но некоторые тоже тяжеловато испытания, но все же вы его, вы его немного заводите, очаровываете. То есть вы ему прям вы ему как бы интересны и нужны. Но, правда, если к вам бывший клеится, то есть вот это вот здесь момент такой. Вы нужны этому человеку. Ну, смотря по каким и, и интересным целям. Поэтому, дорогие, здесь, кстати, альфоны тоже могут присутствовать, если что. Осторожнее, поэтому, с этим таким раскладом. Ну, вы здесь для него тяжеловатый тоже человека. Вот как, вот как сказать ну сказка рыбаки и рыбки вот там где он любил свою старуху она ворчит там подобное если вместе если вместе ворчит а он все равно ее любит то есть вот здесь возможно человек вам испытывает определенное желание симпатию вы для него желанны вы для него интересны вы для него завораживающие Ищи. И тому подобное. Возможно, человек от вас зависит каким-то боком. То есть, именно мужчина здесь зависит от дамы. Вот. Поэтому вы, вы интересны в любом случае здесь. Но также я не исключаю, что здесь какой-то момент расчета может быть, да. Она мне даст, а я ей тоже дам вот это. То есть, взаимообмен. Человек не прочь взаимообмениваться с вами, но, ну. Здесь присутствует такая немножко зависимость от дамы. Возможно, дама здесь очень сильно-сильна. Не исключаю, что и силен молодой человек. Но все же она такая гигантская, большая вспышка в его жизни, которая очень сложно проходит. Либо сложно проходимая вспышка. То есть, соответственно. Но человек здесь зависит от вас. Либо все же... Если вы больше не общаетесь, то, пожалуйста, я не уверен, что это ваш вариант, потому что здесь есть определенное желание, здесь восьмерка чаш, а, сила и тут жезлов, здесь есть желание, здесь, здесь есть определенная страсть этому человеку зависимость интереса что происходит с ней возможно возобновление отношений я даже не исключаю возможно у некоторых проиграется не возобновление отношений а расчет то есть мы взаимовыгодно можем предпринимать определенное действие в наших отношениях с этой дамой то есть вот здесь вот какой-то такой момент Поэтому здесь я такого прям плохого не вижу. Но с мужской стороны женское вижу. Но все же здесь есть зависимости, здесь есть нужда в женщине. Возможно, не только вас, да? Ну ладно, здесь я не увидела особых таких треугольников, каких-то намеков. А некоторые... Не то что расчет, да, расчет можно сказать и то, что он за мои бабки и тому подобное, да? Либо она за мои бабки. Не только это просто выгодно, допустим, вместе жить, вместе существовать. Мне она нравится, мне я хочу ее, мне ее прям не хватает. И нам просто выгодно этим вместе. Не потому, что она там за все платит, а потому что просто выгодно. Просто так легче жить. Потому что, правда, здесь кто-то именно воспринимает как, ключок, как крючок к тому, чтобы легче жить в жизни. Потому что, я так понимаю, кто-то здесь одиночество в крайне переносит. Поэтому, дорогие мои, вот капец, да. Капец какой-то вот такой интересный. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели этот вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал четвертый вариант? Ну, давайте посмотрим, кто здесь люди друг для друга. Так, так. Здесь у нас Паш, Пентакли, Мир и королева чаш. Дорогие мои, кто он для нее? Он тот человек, который вот-вот перевернул, возможно, ее жизнь, ее существование и вообще немного показал другие ароматы цветов, другие вещи. То есть, немного своим моментом он, возможно, вытащил из какого-то даже забытия у нас тут герцогини дам. Он тот, кто, э, за кем хочется идти. Но при этом я не исключаю, что здесь могут проигрываться бывшие, либо закончившие отношения, либо которые продолжают свисти и пахнуть. Изо дня в день. То есть, здесь либо дама очень сильно благодарна этому человеку, что он много, многое сделал для нее в ее жизни, много чему научил. Она за счет него много чего в жизни поняла и осознала и приняла это, даже пускай как бы это разочаровательно, либо сложно не было, но движется она вперед с песней. Возможно, что-то рассматривает, но все же. Он подарил ей определенный, возможно, просто выбор в жизни, и за который, в принципе, она очень даже благодарна. То есть эта дама очень здесь благодарна этому человеку, что он своим присутствием, какой бы оно, возможно, мимолетное не было, либо оно происходит до сих пор, она благодарна, и она при этом осознает, что этот человек вот такой некий, принес подарочек в жизнь такой определенный опыт возможно не совсем не везде он был замечательный хороший есть и какие-то какие-то не особо приятные стороны но которые запустили механизм осознавания и Принятие жизни, принятие действительности, то есть он такой ключик зажигания э, в машине <свят> вот этой дамы, либо чтобы она поехала без него, либо она поехала с ним. То есть здесь и так, и так, но в любом случае здесь благодарность и ощущение какого-то такого значимого человека в жизни, оно очень сильно присутствует. Вот. Если сейчас отношения, то здесь, возможно, даже человек не понимает, но человек для нее большой, как целый мир. Великолепный, возможно, тут великолепные любовники, здравствуйте, если кто загадывает из мужчины себя. Ладно, но интересно, хорошо, давайте дальше. А то совсем тут за всех захвалю, да? Кто, др... кто она для него? Она там очень сильно интересная дама, которая поделилась какой-то своей ресурсностью. Причем, я думаю, что здесь она поделилась и за счет этого человек, соответственно, вылез в какие-то ситуации, стал выше, стал лучше, мужественнее, мудрее, стабильнее, прозорливее, активнее. поэтому, возможно, также с помощью нее у него вот это, конечно, какая-то, ну для меня лично не то что глупо, а с помощью него, с помощью нее у него ну, вот он позволяет себе ну, вот как ребят, делать какие-то поступки, как ребенок. То есть, немного у него душа ребенка ну, произошла как-то с ней. То есть, некоторое обновление, которое ну, как-то его не то чтобы ребенка сделала, а добавила ему в жизни что-то такое. Его, возможно, и ребенка сделала. Я не исключаю кто-то здесь ребенка, но не в этом суть. Не в этом суть, не в этом суть. А в том, что он с помощью нее вырос и с помощью нее как-то живее стал. То есть я в таком контексте, возможно, появилось какое-то ребячество. То есть раньше мы никогда не думали, да, я был большой-большой совсем совсем страшно, а сейчас я могу быть веселым и а нахочем и тому подобное. То есть здесь человек, в принципе... Так вот изменился, хорошо и этом. Я не исключаю треугольников, правда, по тройке чаш. Но не в этом суть, не в этом соль. Здесь я треугольник, тройка, чаш из двойки рассматриваю как определенный рост в какой-то степени жизни этого человека. То есть достаточно хороший результат. Это Она здоровская, классная. В свое время, если это было в свое время, она принесла мне определенный результат, тот, который я являюсь. То есть здесь э, дама как определенный вид результата, что мы с ней создали что-то, то-то, то-то. Я с ней вырос за, за счет ее, возможно, нее, то есть вырос, либо все-таки этот рост и продолжает вместе идти, если тут люди влюблены в друг друга вместе остаются, то человек тут растет, либо становится крепче, у него произошла тут власть, либо он, возможно, какой-то пост занял, возможно, он стал более такой значимым личностью в жизни и для самого себя, но он живее стал, то есть здесь из короля в тут пажничий император тут и находчивее, то есть какой-то такой момент. То есть, и, и также человек может контролировать свои, так, я так понимаю, свои какую-то, возможно, определенную вид агрессии тоже не исключаю, то есть, он научился с помощью этих взаимоотношений чему-то новому для себя, что, в принципе, очень сильно окреп. То есть, кто она для него, как некий, либо, если это бывший, то та женщина, которая меня сделала, та женщина, с помощью которой я вырос, та женщина, которая дала определенный вид ресурсы, либо... Та женщина, которая мне э, что-то дала и очень сильно ценна, что я очень сильно благодарен ей, что она была в моей жизни. Либо, если до сих пор, то, соответственно, человек очень все радует, очень все у него прекрасно. И он, в принципе, за это держится, потому что он уверен в ваших отношениях. Я бы сказала, аж на 200%. Э, э, я так понимаю, здесь мужчина такой... Здесь не явная императрица, но мужчина обозначает вас как императрицу для самого себя, что сильно желанно, того, кого хочется защищать. Но, но здесь, здесь очень сильно интересно. То есть здесь не видно. Императрица выпала у него. Человек превозносит вас очень сильно много. Ну, вот как-то возводит вас, воздвигает вам что-то, восхваляет вас. Но, но само проявление здесь как вот пока императрица тут, оно именно для нее это не котируется, для нее это не незначительно. Ну, серьезно. <с> Просто разное такое мнение, и оно достаточно прикольно. Поэтому спасибо вам то, что вы досмотрели до конца, и спасибо большое нашим любимым спонсорам, спасибо за супер чат, за супер стикеры и все остальное. Желаю вам всего самого наилучшего и... И особенно, и особенно спасибо большое нашим спонсорам. Поэтому ставим лайки, комментируем, говорим, какие видео хочется посмотреть, что хочется, какие-то раскладики все дела. Пишите комментарии. Поэтому желаю вам всего самого лучшего. И пока-пока.